Добрый день, с вами Сад хризантем И я продолжу тему про шоколадницу. Вот такая вот у меня огромная красивая разхамаса. Это другой уже мой. Конкретно куст, который дома был. Но он тоже, как видите, стал вытягиваться. Плюс он уже у меня отцвел вот с этой стороны покажу вот он отцвел такие вот у него остатки роскоши так сказать Но цветет он невзрачно это декоративно-лиственное растение как видите, насыщенный цвет, прям красивый. С изнанки он вот такой вот. Когда висит в кашпо или вот среди летников можно его высаживать. Великолепно растет и подчеркивает любую красоту любых летников. Ко всем подойдет. И к розовым, и к оранжевым, и к фиолетовым. Но что я хочу сказать. Чтобы он в дальнейшем не вытягивался, не разрастался, не разваливался, я хочу ему сделать небольшую стрижку. Я по кругу, везде снимаю вот такие вот черенки. Во-первых, оно будет пышнее, но будет более компактно и будет более аккуратно. Особенно там, где цвели, вот где веточка есть, обязательно обрезаем. Я его не пущу, то, что я с цветущего связал. Возможно, вот этот вот пущу на черенковании, потому что сам по себе черенок очень хороший. Просто вот этот цветонос уберу. А черенок крепкий, хороший, красивый. Для чего я делаю это? Ну, во-первых, само по себе обновление растения. В плане того, что у меня будут новые черенки, новые кустики. Весной я вместе с колесами высажу, рядышком поставлю. Видите, у меня они были в теплице. Это есть слизняк у нас, улитка. Очень его любят. Традисканцы тоже у меня хорошо покушали. По осени, просто после наступления холодов, я занесла их в теплицу, мои комнатные цветы. И какое-то время они у меня были там, комнатные, комнатные. Но с нашими условиями я стараюсь меньше их держать в комнате, а больше у меня растения на свежем воздухе находятся. Это либо вот под балаганчиком, под сеткой. Зима они набирают хорошую, красивую массу. Вот такие, видите, длинные ветки. Получается, что чуть-чуть надо подрезать. Где-то вот подгрызли. Вот получается у меня такой уже обрезанный кустик. Что мне получается? Вот такое вот богатство. Видите, вот красивое такое, зелено-фиолетовое. Как нарастет и как каким будет растение, я вам сфотографирую и в дальнейшем покажу с этим, что я делаю. Она беспроблемно черенкуется в воде, но и также хорошо черенкуется в земле. Сейчас я просто возьму чекошку небольшую, почва, грунт и поставлю. Я именно эти черенки поставлю в землю. И вы посмотрите, как они укореняются в земле или в воде лучше. Итак, что я делаю с этими черенками? Убираем весь нежный листик и ставим вот такую кассету. Я приготовила, смотрите, я ее сразу в мешочек поставила. Хлебный маленький продуктовый пакетик. Это будет как мини-теплица. Можно и без этого, без мини-теплицы ставить. Но мне так хочется, потому что еще холодновато. Без корневина. Без ничего. Я просто обрезаю. И вставляю. В каждую кассету. Грунт у меня влажный. рейхой, прямо проваливается. В каждую ячейку. Я буду ставить по 4 штучки. Для чего? Я делаю это для себя. В дальнейшем. Я достаю. Прям одну деленочку вот эту вот. И пересаживаю сразу на горшок. Куст будет мощный. Делаю одну прищипку, потом через там сантиметров 15 вторую прищипку. Все это распустится с пазухов. И кустик у меня будет с большим количеством ветвей. И очень красиво смотреться. Так вот. И по этому принципу все и делаю. Одну ячейку я сделаю специально с промежуточных. Это растение дает не только с макушечных, но и с промежуточных. Вот так вот если брать, если у вас, например, мало, или вы веточку где-то просто сорвали, у вас нету этого цветка, да, получается. Вы где-то отломали, сорвали веточку, вы ее можете расчлинить на несколько частей. И также зачеренковать, она вам укоренится и даст результат. Вот, смотрите, вот так вот возьму. Вот эти все листья большие убираем и получаем вот такого вот череночек. Смотрите, я оставлю без корневина. Это растение само по себе дает хорошую корневую систему. Но не забываем, грунт должен быть дышащий, мягкий, пушистый. Смотрите, вот даже вот на некоторых веточках уже вот есть задатки корневой системы крешочков. Сейчас мне найду, найду веточку, где будет больше, лучше видно. Вот, смотрите, вот видно. я сейчас его ставлю через недельку у меня уже будут корешки на всем стволике если кому-то захочется иметь такое растение пожалуйста пишите у меня есть наличие Что у нас получается в итоге у нас гора листьев и вот такая кассета черенков тут получается 9 ячеек в каждой ячейки по 4 чинка то бишь у меня будет 9 красивых пышных крышков то я беру потихонечку вот так вот земля почва в смеси у нас влажная. я ничем сверху не обрабатываю им достаточно той влаги которая будет по них. так вот завязала мини тепличка 30 января я их поставила через недельку я вам покажу что с ними будет как они укоренятся как они себя чувствовать будут что с ними будет удачных посадок и конечно мы все выкидываем